Всем привет! В этом видео посмотрим, как в SolidWorks записать макрос и разберем, что у него внутри. Для того, чтобы записать макрос с чистого окна, необходимо добавить панельку под названием «Макрос». Это можно сделать через контекстное меню. И здесь всего лишь несколько кнопок. Это «Выполнить макрос», «Остановить запись», «Пауза» или «Запись». Создание пустого нового макроса и редактирование уже существующего. Я верну эту панельку назад и нажму на кнопку «Запись паузы макроса». То есть сейчас пошла запись и все мои действия программа будет записывать. Поэтому я хочу создать новый документ, пусть это будет деталь и, например, LDSP. Но документ детали создан, поэтому я нажму на остановку макроса и сохраню его в папку TEMP на диске C. Теперь давайте посмотрим, что SolidWorks записал в этот макрос, какие действия там теперь в нем содержатся. Открываем диск C, папка TEMP и здесь вот, вот наш файл макро 1 Заходим в «Редактирование», выбираем «Макро 1», щелкаем «Открыть». И э, здесь не так много строк, я думаю, они понятны, но давайте разберем каждую построчно. Итак, еще же стоит код э, этого макроса. Первые три строки — это э, закомментированные строки. Они э, показывают, где лежит э, сохраненный файл и кем он записан и когда. Следующие четыре строки это 5 переменных. Первая переменная определяет объект приложения Solidworks. Вторая переменная определяет объект детали, третья переменная показывает статус в формате ложь или истина. И четвертая и пятая переменная это показывает ошибки и также статус в цифровом формате. Определены как long, то есть тип данных здесь цифровой. Главное, переменная стоит из небольшого количества строк, но мы выполнили небольшое количество действий, всего лишь создали новый документ детали. Итак, первая строка здесь присваивается переменной swap, что она является... Приложением SolidWorks. Вторая строка – это создание нового документа. Указывается путь шаблона. И следующие нули показывают то, что данные переменные не используются, так как эта функция создания нового документа используется и для чертежей, поэтому здесь и нули. Вот этот вот первый ноль – это, насколько я помню, размер бумаги. Второй ноль – это высота, и третий ноль – ширина. Следующая строка активирует вновь созданную деталь. Четвертая строка присваивает статус активного документа детали. На пятой строке определяется еще одна переменная. Это уже вид детали. Она также определена как объект. И активный вид детали передается этой переменной. И последняя строка перед завершением процедуры – это максимальное развертывание окна SOLIDWORKS на весь экран. Теперь давайте протестируем наш записанный макрос и посмотрим, как он работает. Я буду запускать его не из редактора, а буду запускать его с панели. Нажимаю кнопку «Выполнить макрос», указываю файл, который необходимо запустить, и нажимаю на кнопку «Открыть». После чего у нас выполняется а, почти мгновенно и открывается новый документ детали а, ЛДСП Венге. Именно тот, который мы открывали при записи. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Понравилось видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч.